Приветствую всех на моем канале! С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе хочу показать вам, как сделать вот такой бант из отделочной ленты для украшения ободка или зажима для волос. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я взяла люриксовую ленту. Мне ее понадобилось 14 сантиметров при ширине 4 см. И еще нужны отрезки ленты 16, 18, 20, 22 и 24 сантиметра. Эта лента отделочная. Она у нас стоит из атласа и вставочек из арканзы. Сейчас я намечаю центры каждого отрезка и оплавляю только Ту часть, где у нас размещается атлас. По органзе огнем работать я не рекомендую. Органза очень быстро плавится и даже загорается. Вот таким образом я отметила все центры. И теперь буду начинать сборку банта с самого большого отрезка. Наношу каплю клея рядом с центром и подклеиваю свободный конец с одной стороны и с другой стороны. Срезы ленты совмещаю. Теперь беру, прикладываю серединкой, центром следующего отрезка и подклеиваю сначала к центру, а теперь свободный конец ленты подклеиваю опять же к центру. И то же самое буду делать с противоположной стороны. И таким образом я подклею все отрезки. И завершаю сборку самым маленьким отрезком. одна часть банда готова и теперь приступим ко второй части беру отрезок люрексовой ленты отмечаю центр и теперь используя клей подклею один конец и второй конец. По центру соберу ленту на нитку. Делаю 6 уколов иглой и стягиваю нить. И в итоге получается вот такой симпатичный, симметричный бантик. Этот бантик я приклею по центру, вверху всей композиции. для оформления серединки я взяла отрезок ленты ее длина 11 сантиметров а ширина 5 сантиметров буду ее складывать вот таким образом в четверо и мне здесь нужна ширина такая чтобы поместились вот эти полбусины в два ряда диаметр этих бусин 6 миллиметров края я оплавляю и закрепляю с одной и с другой стороны по центру лента разворачивается, поэтому я ее немножечко проутюжу огоньком, нагреваю ленту и сдавливаю пальцами. Этого достаточно, чтобы лента держала свою форму. И у меня в итоге получается ширина 1,2 сантиметра. Теперь я буду использовать момент кристалл универсальный прозрачный клей. У вас может быть другой какой-то клей. Если есть жидкий силикон, то это вообще прекрасно. Наношу клей и размещаю полубусины в два ряда. Mm. В таком состоянии нужно дать украшению немножечко подсохнуть. А потом я решила сделать еще и третий слой. То есть третий ряд. Для этого я использовала еще 5 полубусин. Всего на это украшение у меня ушло 12 штук. На этом этапе можно уже приклеить бант к ободку если вы будете его использовать для этой цели приклеить а потом уже закрепить серединкой можно поставить этот бант на зажим для волос я взяла зажим длиной около 6 сантиметров Зажим приклею вдоль по центру. Ну, теперь остается оформить серединку нашим украшением. Ну вот, бантик. Благодарю всех за просмотр моего видео. Надеюсь, что оно будет вам полезно и вы подчеркнете нужную вам идею. Также благодарю вас за комментарии, лайки и подписку, кто еще не подписался. С вами была Ирина. До новых встреч!